здравствуйте всем у нас в гостях медиа-студии виктория петрова это у нас генеральный директор компании ой господи основатель компании люди people виктория здравствуйте Здравствуйте. пожалуйста скажите вот у вас есть консалтинговая компания люди people она существует уже не первый год о чем эта компания в какой сфере идет консалтинг и какова, и самое главное какова цель у вас я я вижу, я слушал ваше выступление, у вас есть миссия, я чувствую, что вы не простой человек. У вас, скорее всего, существует какая-то миссия. В чем эта идея? Я бы ее так, наверное, не называла, но идея все-таки есть, и с течением жизни как бы она все больше и больше кристаллизуется. И она заключается в том, что жизнь несовершенна, в ней борется со злом, и она делает это постоянно и с переменным успехом так сказать, побеждает то одна, по другая сторона. Но все-таки нам лучше переходить на светлую сторону. Нам нужно быть более счастливыми, более гармоничными, более удовлетворенными, приносить радость друг другу, приносить пользу своей стране, приносить пользу обществу. Вот. И то, что мы делаем у себя в компании, мы занимаемся повышением производительности труда и оборудования, мы помогаем своим заказчикам, помогаем своим клиентам стать более эффективными. То есть меньшими затратами и меньшими усилиями, в том числе физическими и интеллектуальными, достигать большего. Потому что, знаете, производительность – это очень простая вещь. Это так сказать, наши усилия, деленные на время. Что мы делаем за единицу времени? Вот чем меньше единиц времени мы потратим на работу, тем больше единиц времени у нас останется на другие замечательные занятия. На дружбу, на любовь, на занятия с нашими людьми, на детьми. На спорт, на волонтерство, на хобби, на религию тому, кому это интересно. вот И, как бы, собственно, здесь очень прямая зависимость. Общество может быть счастливое и гармонично, когда оно живет так, как оно хочет, как оно само себе планирует, а не тогда, когда оно вынуждено в 12-14 часов, так сказать, люди вынуждены работать ради пропитания, ради куска хлеба. Так что, пожалуй, если коротко, то это вот так. Исключительно то, что вы говорите, я с этим полностью согласен и тоже продвигаю подобные идеи. Виктория, а как вы считаете, вот культура самореализации человека в жизни, в нашем обществе, в России, это мечта или все-таки это может стать реальностью? Потому что мы, конечно же, видим, что для многих людей сами эти понятия иногда довольно далеки от них. Ну Смотрите, опять же, с течением времени и длительным наблюдением с большими человеческими коллективами, большими массивами данных, я пришла к следующему выводу. Самореализоваться – это очень здорово, это очень интересно. Что это такое? Это вдохновение. Это прилив энергии, это ощущение себя нужным, это ощущение того, что ты можешь, что твои способности и твои какие-то навыки и знания, они востребованы, они нужны. В частности, вот ну как бы легкая иллюстрация этого тезиса. Очень многие люди, отработав много лет в бизнесе, в большом бизнесе, ну, например, как я, вот они потом уходят в какие-то даже не очень большие свои собственные проекты. Но, понимаете, ты очень долго, много времени посвятил тому, чтобы приобретать знания, приобретать навыки, и в какой-то момент ты хочешь это все передавать. Люди идут таким образом, например, преподавать в учебное заведения, кто-то даже идет в школы и так далее. И находят в этом смысл. То есть это и есть самореализация. Я теперь могу отдавать, у меня много, я богат своими знаниями, своим опытом. Вот. Но не для всех это актуально. Вот абсолютно не нужно, самая главная ошибка, не не пытаться причесать всех под одну гребенку. Знаете, мне очень в этом смысле нравится старый анекдот. Умирает... Человек, умирает мужчина, попадает к апостолу Петру, значит, на распределение. Апостол Петр говорит, ну, там ты много всего в жизни сделал, даже вот я пока не знаю, что тут перевешивает. Тут его, значит, вновь прибывший перебивает и говорит, расскажите мне ради Бога, вообще в чем был смысл моей жизни? Вот я, ради чего я приходил вообще на землю? Апостол Петр посмотрел в своих записи и говорит, ну, помните, вы в 86-м году отдыхать поехали на юг. Он говорит, ну, помню. В поезде ехали. Он говорит, да, ехал. И два ресторан пошли поужинать. Он говорит, ну, пошел, да. А там с соседним столиком женщина сидела. Он говорит, ну, наверное, сидела, я не помню. И она попросила вас соль передать. Он говорит, ну, наверное. И вы передали. И тот спрашивает, ну и что? Он говорит, ну, вот за этим. То есть, понимаете... Вот то что, мы, то, что мы называем смыслом жизни, вершиной самореализации, предназначением, призванием, это разнокалиберные вещи для разных людей. То есть если ты не стал президентом Франции, например, не значит, что ты никчемный человек, не реализовался в жизнь. Абсолютно не значит, потому что очень может быть, что твое признание было в чем-то очень простом, очень бытовом, очень таком, так сказать, Понятным и практичным. Я, например, единственное, от чего хотела бы здесь предостеречь многих, потому что со многими разговариваю на эту тему, и люди, например, говорят, «А я не нашел смысл в жизни, и поэтому все у меня плохо, и поэтому у меня трагедия, драма, и пью я, например, поэтому, ну или еще там я что-то по этому делаю. Драматизировать не надо, передать солонку тогда, когда она нужна другому, тоже хорошее дело. Вот. То есть у нас у каждого это своего размера задачи, своего размера, так сказать, достижения этих задач, какие-то подвиги даже зачастую, которые мы вынуждены ради этого совершать. Вот ваше выступление на форуме, оно посвящено, если, ну, я своими словами, конечно, как услышал, развитию когнитивных, интеллектуальных, говоря более таким обычным словом, навыков людей. Да? То есть человек, который не развивает свои навыки, он эти навыки теряет. Поэтому человек должен, чтобы не упасть, он должен, во-первых, не останавливаться, во-вторых, немного ускоряться. И мне сразу, знаете, вспомнилась книга Шантарам, не знаю, читали нет. Там был некий учитель, который всех, всю элиту общества, там в городе Дели, Индия, учил все время. И одна из его фраз была, что человек рожден, чтобы постоянно становиться сложнее. И сложнее, и сложнее. Вот. и сейчас ваши слова навеяли. Знаете, я хотел вот что спросить. Одна из, один из столпов, на который, как я понимаю, вы опираетесь, состоит в том, что человек, работающий в компании, он, ну, он не просто сотрудник. Вот, этот человек способен и, может быть, даже должен быть неравнодушным. Да, конечно. Я да, знаю, что? что у вас были выступления, и это, этот тезис был одним из... Ну начальных даже, с чего вы начинали. Можете немного рассказать сегодня про ситуацию у нас в стране? Это должны быть люди с лидерским складом сознания, с лидерской философией или что-то должно быть? Вот что, что, что, что? знаете, мне вот слово «лидерство» очень немножечко меня напрягает. Я как человек, который успел 10 лет проводить в американских компаниях, а потом 14 в российских, так сказать, слово «лидерство» с английского языка очень плохо переводится на русский. Его нельзя перевести, ну, его пытаются переводить одним словом, но на самом деле это огромный комплекс понятий, который чаще всего нужно переводить текстом, таким достаточно распространенным. Вот. Потому что лидеры бывают разные. Опять в общественном таком понимании, бытовом, это кто-то такой харизматический, как Фидель Кастро. Вот он, значит, залез на броневик, вот он руку поднял, значит, толпа стихла, и тигру ног моих сели. Это очень-очень далеко от того, что на самом деле, кто такой лидер на самом деле, кто нам нужен на самом деле в наших организациях, в нашей, в нашей как бы, социальной какой-то жизни. Вот. Лидер – это тот, кто несет ответственность за взятый им на себя вопрос. Вопрос будет, может быть большим, вопрос может быть маленьким, так сказать, там регионального значения, там, домашнего значения, но тот, кто способен нести ответственность, потому что с этим вообще очень большие проблемы сейчас в обществе. То Если принимать каких-нибудь скоропалительных решений, перекладывать три раза в год плитку так сказать, на одного и того же пистачки, это мы можем, а вот так сказать, спланировать стратегически, а зачем нам вообще все это нужно и куда все это вырулить и какими затратами стоит так сказать, делать ту или иную вещь, и до конца дойти в том чтобы это реализовать, и понять, что получилось, и нести ответственность, если что-то не получилось, вот с этим, так сказать, у нас явно наблюдается дефицит. Ответственность – это первое. И второе – это то, о чем я говорила в сегодняшней своей лекции, тоже часто довольно повторяю о том, что необходимо развивать своих людей. Вот люди, которые с вами, они должны видеть у вас не того, кто наверху находится, а того, кто внизу и держит всех на своих руках. И помогает подняться и дает вот этот вот старт там, ну, молодым, предположим, людям, недавно пришедшим в профессию. Вот. И помогает им, так сказать, стать лучше, стать лучшей версией себя, так сказать, ну, особенно в профессиональном плане, если мы говорим о там, сфере профессии. Вот, собственно, вот кто такой лидер и какие люди нам нужны. И с тем, и с другим есть... Очень серьезные дефициты. Мы в России такие, знаете, чинопочитатели. То есть нам кажется, что чем в более высоком кресле сидит человек, тем он лучше. Это не всегда так. Вот. И мы готовы, так сказать, там, следовать руководящим указаниям, бестрепетно не обсуждая их и никак. И это тоже не всегда хорошо. То есть развитие общества, развитие, так сказать, различных общественных институтов и особенно в профессии. Я про общество, так сказать, на самом деле не так много знаю, поэтому не хотелось бы на эту тему спекулировать. А вот что касается э, профессии, что касается организации, что касается мира работы людей, э, заметьте, мы тратим по 8-10 часов в день на работу, это почти все то время, что мы не спим. То есть это львиная доля того, что с человеком в жизни происходит. Вот, поэтому вот там вот очень важно, и это то, что тот мир, который я знаю очень хорошо, могу его наблюдать, там очень важны вот такого типа лидера, которые способны развивать и которые способны отвечать за то, что они сделают. Виктория, я некоторое время назад а, а, читал исследование, оно, правда, старое, где-то года 2018, -го, но тем не менее. Оно было посвящено лидерству, слово которое вы не очень одобряете. Вот. И там, значит, был а, а, значит, сделан рейтинг, а, было проведено исследование по-моему, по, по всем странам, вот, и выставлен определенный процент в итоге а, количества лидеров, ну, условно говоря, на душу населения. Вот. А, ученые, это была то ли Голландия, то ли Швеция, они пришли к выводу, что для того, чтобы страна активно развивалась, ну, как бы становилась лучшей версией самого, самой себя, вот, требуется, чтобы в обществе было не менее а, а, 10%, по-моему, процентов, людей с лидерским сознанием, с лидерской философией к жизни. Да? Вот. И, значит, про другие страны говорить не буду, но в России этот показатель в 6, в 6 раз меньше как бы минимального порога. Соответственно, если верить этим всем исходным данным, возникает вопрос, каким образом э, подтянуть уровень осознанности мышления, э, Большого количества людей, там 130 миллионов человек, вот, чтобы из них вышли новые лидеры. Есть ли какие-то мысли на этот счет, идеи, инсайты, способы? Есть, конечно, безусловно. Они все, в общем-то, уже известны, только это надо делать. Значит, у нас в, ну, по статистике примерно 146 миллионов человек живет в нашей стране. Эта цифра наверняка вы знаете, а вот факт, который вы не знаете, мы являемся самым большим белым этносом на Земле. Больше нас никого нет. Русскоговорящие, русскокультурные люди. Ну, вот, да. Поэтому, да, больше нас никого нет. Ближайшие к нам товарищи – это Германия, там 80 миллионов народ живет, вот, ну и не все из них немецкоговорящие и немецкокультурные. Вот. Возвращаясь к напечатанному, значит, да, мы такие, я верю, как бы, ну, по моим приблизительным оценкам, так сказать, это достоверные данные, потому что я могу наблюдать, и я хочу сказать, что это все можно воспитывать. Только воспитание это не должно начинаться во взрослом возрасте, когда человеку уже довольно сложно переделать, когда нужна какая-нибудь очень серьезная драма или трагедия для того, чтобы человек изменил свои ценности, изменил свои подходы и так далее. Чем занимаются на самом деле в организациях, не драму создают, конечно, хотя производственные драмы тоже бывают, вот. Но в организациях на самом деле управляют, грамотные организации управляют производственным поведением. Производством имеется в виду профессиональным поведением своих сотрудников. Там, поведение в быту, естественно, не контролируется и не управляется, а вот то, что мы делаем в организации, более-менее регламентированные, более-менее за этим следят. Вот. Но начинать надо гораздо раньше. Начинать нужно в детском возрасте. И посмотрите, пожалуйста, состав школьных программ, которые, по которым у нас сейчас учатся дети. Там огромное количество, постоянно я слышу жалобы со всех сторон, тех, кого дети школьники, о том, что огромная нагрузка, 5 часов домашней работы каждый день даже у младших школьников, чего не было вообще, например, в то время, когда я была младшей школьницей. Вот, какое-то бесконечное количество огромной информации там опять информационной вот, вот перегрузка, которая грузит детей с раннего возраста. И штаб. И ничего, опять как бы организм приучается в таких условиях отбивать просто шары, которые на него летят. Больше ничего другого он не может сделать. Более способные организмы просто с этим справляются, менее способные там, ну, хоть как-то усидеть на этом стуле, хоть как положить какие-то положительные оценки, получить, как-то сдать еду и как-то дальше потом по жизни двигаться. Вот. Есть другие школьные программы в других странах, где детей с раннего возраста учат ставить цели. А зачем ты делаешь вот это? А что нужно было бы сделать, если, например, у тебя появилось такое-то желание? Или если, там, например, появилась какая-то потребность? Или если там в твоей семье там, появилась какая-то необходимость? А как ты будешь это реализовывать? А кто за это будет отвечать? И так далее. То есть сначала, конечно, в игровой форме очень какие-то простые вещи такие, например, там, Условно говоря, у меня есть попугай, попугай клюет зерно. Кто это зерно может вырастить, где его взять? Конечно, просто его купить в магазине, но, например, может можно самому вырастить там пшеницу или там какой-нибудь другой злак, но для того, чтобы зернышки обеспечить свои птички. Как это сделать? Где купить зерно? Как его посадить, как его вырастить? И так потихонечку, знаете, на простых игровых ситуациях и на простых проектах потихонечку дети приучаются к тому, что действительно они сами ответственны за свою жизнь. Нет никакого папы, нет никакого дядика, который будет за тебя решать. Ты делаешь это самостоятельно, так сказать, и, собственно, приучаешься снести ответственность за то, что они делают. Вот. Также Точно так же культивируется еще и дружба, и взаимопонимание, и вежливое, и внимательное отношение к людям, что у тебя не может быть априори предвзятого и какого-то ослабленного отношения, то есть ты должен быть всегда вежлив, ты должен быть внимателен, ты должен быть внимательным к потребностям другим, ты все это делалось. К взрослому возрасту получают готовые продукты. Не хочу сказать, что есть какая-то конкретная страна, которую я хотела бы вам порекомендовать в качестве ролевой модели. Нет. Добро со злом продолжает бороться, зло продолжает быть довольно эффективным. Вот, нет ни одной страны, где это сделалось бы абсолютно идеально. Вот, но, по крайней мере, попытки такие общественные есть. Когда вы приходите в компанию, даете консультацию, вас слушают люди, если руку на сердце положить, они готовы услышать то, что вы им рассказываете? Или им… А, вот так вот. Вы знаете, бывает очень по-разному. Бывают очень заинтересованные заказчики и заинтересованный персонал, которые действительно не готовы в течение проекта. Обычно проект длится там, от 2 до там, 4, иногда шести 6 месяцев. Они готовы, так сказать, буквально заваливать тебя вопросами, с тобой вместе бок о бок работать, перенимать максимум инструментов. То есть вот получить от этого проекта и затраченных на него денег тот вот самый максимум максимум, который можно. Бывают другие заказчики, которые говорят, что «Ой, какая цвета муть голубая, вы же не железнодорожники, Чего вы нам тут советуете, мы тут лучше все знаем, потому что мы железнодорожники». А нарушение здравого смысла, настолько выпиющие там на площадке, что я в какой-то момент не выдержала, говорю, хорошо, вот вы железнодорожеские, как вам это помогло до сих пор? Вы генерите огромные убытки своей компании, потому что у вас абсолютно неправильно организована ваша деятельность. И вот Тут начинается бой про то, что а у нас есть безопасность на транспорте, поэтому другать ничего нельзя. И то, когда я беру и читаю, так сказать, исходную документацию, выясняется, что безопасность на транспорте, вот эти действия и бездействия, так сказать, этих товарищей не имеет никакого отношения. Скорее, они mm разрушают. -hmm. Принципы безопасности на транспорте, нежели им помогают. Была очень одна интересная компания, которая, значит, оперировала поездами Симинс. И говорила, мне там, как бы, основной функционер, который за это отвечал, он говорил: А мы будем там поезда гонять, значит, в Германию на ремонт. Мы с Симминцем заключили от все замечательно, там что к нам лезть, зачем нам сокращать количество ремонтов, там не надо сокращать. Ну, короче, разговор был вот такой вот. Где теперь компания Симинс? то куда теперь будет поезда отвозить на ремонт? Где теперь вы возьмете запчасти? Хороший, знаете ли, вопрос. Вот это как раз и есть яркий пример отсутствия лидерства и отсутствия, знаете, какого-то такого такой простой, просто профессиональной привычки просчитывать хотя бы на два шага вперед. вот Я не знаю, что сейчас делает эта компания, как она выходит из создавшегося положения, вот, но на самом деле таких руководителей просто ну, на руководящих постах не должно быть. Не должно быть, да. А как вы относитесь к идее, которая была высказана в начале Сократом еще в каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить и с возможностью, с возможностями, которые все-таки к детям хочу вернуться и даже ко взрослым, почему нет, которые сегодня предоставляются людям? Вот они. Светлые солнышки пришли в детский сад, потом в школу, их загрузили нереальным количеством информации, никто им не рассказывает ни о финансовой грамотности, ни о том, зачем человек рождается, ни о том, чем э, обязанности мужчины отличаются от обязанностей женщины в семье, а, ни о том, что каждый человек может быть там с, с суперспособностями, давайте же их реализовывать. А, вот вы... Та деятельность, которую вы ведете, ее ведь недостаточно для того, чтобы изменить э, общество, сделать слом. Вам не, не кажется, что вам нужна к вашей суперидее супер, супер э, большая команда, которая сделает супер э, рывок в стране? Ну, знаете, я перед собой не ставила таких целей, честно говоря. Я такой сейчас подумал об этом. Это, я понимаю, что как бы в идеальном смысле, может быть, это и нужно было бы как-то бы как обсуждать, но я себя не вижу в этой роли точно совершенно. Вот. Но я считаю, что есть такая, знаете, есть такой принцип малых дел. То есть ты не можешь изменить мир, ты не можешь в, одно, в одночасье, так сказать, сделать его справедливым, счастливым, светлым и добрым для каждого человека и комфортным для каждого. Есть отдельные попытки, они довольно разрозненные в мире, они довольно разрозненные в нашей стране, вот. но они делаются. Они делаются теми людьми, которые действительно для себя выбрали эту стезю как стезю самореализации и стезю направления своих усилий. Вот. И это нужно продолжать делать. И вот эти маленькие шаги, маленькие дела, которые делает каждый из нас, они, наверное, когда-то сольются, мы будем верить в то, что они сольются в общую такую серьезную реку, которую уже будет не обойти. Вот. Но я вам хочу сказать, что, опять же, понимаете, да, дети все маленькие, солнышки, правда, согласна, огромное количество детей тоже наблюдала разных возрастов, так сказать, они действительно все такие. Но откуда потом берутся такие разнообразные взрослые? И мне все-таки, как человек с медицинским образованием, кажется, что у каждого из нас своя генетика, у каждого из нас свой собственный набор, и мы просто разные. И мы, вот эти гены э, э, приводятся в действие, так сказать, или спят наоборот, у всех людей по-разному. И люди разные. И подходить к ним с одними и теми же мерками, что ты должен быть солнышком, а от тебя должно исходить сияние, так сказать, в 30, в 40, в 50, в 80 лет. Знаете, так, так просто не бывает. Приведу вам одну цифру, она меня поразила, наверное, удивит и вас. Я всегда задавал себе вопрос, а почему в семьях, где несколько детей, дети абсолютно разные? Вот их кормили одним и тем же, сказки им читали на ночь одни и те же. А почему они такие разные? Это что вообще произошло у тех же родителей? Вот. А, оказывается, у каждой супружеской пары возможны 64 миллиарда комбинаций генов. 64 миллиарда. Супер, Представляете, супер. Какие там могут быть разбеги <свят> вообще колоссальные <свят> этого не говорим о а том, что если, например, условно говоря это не межрасовый брак то ну, там, с огромной долей вероятности мы получим там, белых детей у белой пары да. или еще у, у черной и так далее от Гагарина Джо Байдена да. Да. Ага. и вы хотите им всем предъявить одинаковые требования и требовать от них одинакового поведения одинаковых интересов, это не получится никогда угу. Мне невероятно интересно с вами общаться. Я не знаю, можем ли мы так долго общаться в этом эфире. Я предлагаю, знаете, хоть мы сейчас с вами на расстоянии, давайте я с вами свяжусь, и мы с вами сделаем отдельно большое еще интервью. Классное. Давайте, с удовольствием. А, давайте. Вы видите, что поговорить я люблю. Да, да. С удовольствием да. сделаю это. Спасибо, я, Сергей. Я вам напишу. Что ж, друзья, это была очаровательная и несущая в мир добро и свет Виктория Петрова. Человек, который создал проект Люди People, у которого есть миссия. На самом деле, хотя она считает, что нет, я, мне кажется, есть миссия. Вот. И цели. Виктория, огромное спасибо. Всего вам самого классного. Спасибо. Всего доброго.